Короче, чуваки, мы только что получили прессу, мы прошли аккредитацию, стояли около часа, не было интернета, в общем, были какие-то проблемы. Вот, короче, это здание, тут проходит Громир, в общем, увидимся там. Тут огромная очередь. Насколько мне известно, все эти люди заплатили большие бабки. Сколько они заплатили? Они все заплатили по 7к, короче. Ну, это, это как-то очень много, на самом деле. Я не представляю, что здесь творится, когда здесь очень много народу. А завтра будет очень много народу. Какой-то очень мощный ком, но выглядит он очень крутой. Стенд YouTube Gaming. Я не знаю, что там будет, но э, стенд очень крутой. А вот, Assassin's Creed из Токио. делали лет 5, наверное, но э, был перерыв, и Assassin's Creed не выпускали один год. Почему? Не дают поиграть. Потому что ты летел с тобой, тогда ты хотя бы а. 18+, паспорт есть. А, у меня есть паспорт. Я смогу у Ассасискрыт поиграть? 18 есть? Да. Паспорт есть? Да. да. Ты сможешь. Отлично, это предыдущая. Ну а я посмотрю. Stand Project, Project Cars 2. О, здесь охерительная игра, ребят. О, Far Cry 5. Вон там люди пытаются поиграть это в неё. нужны там обычно всякая мелочь попадает всякая китайская херня стенд чернобыля опять задница очень крутой сериал на ты раньше был на тнт а сейчас на тв 3 короче его будет показывать тут даже логотип тв3 короче наконец то он выйдет скорее всего в этом октябре Вот, тут человек паук ходит чуваки кайфуют здесь отдыхают одеть бесплатный Wi-Fi еще есть это нужная тема стенд дестони короче круто очень, о куча энергетиков смотрите Ой, нихуя себе, это эксклюзив для PS4, Детройт. это очень крутая игра, чуваки, вот серьезно, если купил PS4 Slim, только вот для новых эксклюзивов, ну, для новых эксклюзивов, это Человек-паук и вот это вот игра, тут самый большой стенд, это у PS4, это, короче, походу, э, зомби, блять, не понимаю, что за игра, смотрите, здесь еще и крусаут есть, сейчас у всех блогеров скупают рекламу, огромное-огромное количество годных косплеев О, реально приятно смотреть и еще приятно смотреть на задницы да огромная сцена для киберспорта чем заняться на игромире, здесь так скучно, здесь только можно снимать задницы голые и все у телок, здесь нечего больше делать вообще, здесь только много голых телок очень красивых и все, то есть смысл выставки я вообще не понимаю, здесь огромные очереди, никто не может поиграть, вот ну вообще, для этого стенда позируйте, а зачем, делать вообще нечего если есть какой-то стенд, то на нем огромная очередь, ну невозможно не пройти просто. А? Это очень крутая вещь, чувак. Сейчас сидим в пресс-центре. Очень херово пресс-центр, ни одного удобного диванчика, вообще ничего нету. То есть на было. На варфесте было намного лучше, ребят. И на Игромир, если у вас есть бабки. И даже если у вас нет бабок, нового вы копите на Игромир, хотите пойти, не ходить на это, у него тысяч платят за VIP-билет, а потом стоят в очередях по 23 человек. Да, чуваки, И, Игромир это да. такая вещь себе. Да. Что, что за игра, чувак? Только здесь всего. Короче, я не знаю, что это, но, короче, мы сейчас в YouTube гейминг каком-то э, павильоне и тут бесплатная еда, короче. В принципе, как и на варфесте. Я блог... я блогер. Очень вкусно, потому что бесплатно. <сíche> да. <сíche> вот чувак, это реально так и есть. Почему все думают, что я брендит? А? Не ко мне подходит. О, брендит! Серьезно? Там читают... Ой, не брендит! Ухагельс прям написано! Ну у тебя автор иван. Ухагельс, Есть? А где соперники мои? По сторонам посмотри. где чуваки, ну, такой си, конечно вот кроссаут играть херово, есть намного круче игр, которые именно для VR сделаны они намного лучше смотрятся, это вообще хуйня полнейшая, я прям отвечаю вам Бля, вот пришли еще на один стенд держа были играет, короче, Battleground, а этот играет, как называется игра? Весьмак 3, короче, ну, здесь играть особо не что на самом деле как-то скучновато ой, хорошая ой. механическая клавиатура. это мембранка мудила Вот это само здание все где бы Игромир. ну все он, он не закончится я просто ушел раньше немного потому что там уже не интересно там в принципе делать нечего на самом деле просто посмотреть на эту выставку на эти стенды и все в общем варфест который проходил в августе был намного лучше и, и там была пресс-зона и лаунж-зона все было круто короче сейчас поеду обратно в Тулу после Игромира. и там уже увидимся как же быстро все прошло в общем, влог я смонтировал, надеюсь, он вам понравился, вы его уже посмотрели, также оценили лайком, подписывайтесь на канал, если хотите еще таких влогов, в общем, всем спасибо за просмотр, всем пока!